С вами поедем играть с Слайм а, чер и будем проходить у прошлые плаги но нет план не я и сабок 123. Вы уже с Слайм подтверждаем чейни да использую силы для хранения плуорта пока не сценарил плуор парке сидим арстояв тысячу световых лет на планете известной как беспредельный запад телебиатерик с необычайно супер людей в качестве слаймовера слаймовода и теперь надо сделать что-то такое, что может помочь. Это собрать морковь, собрать всяких слаймов и какие-то яблоки. Это как-то решить сбежать. Okay. Как было наушно доказано? Кораллово-розовая краска, цвет радости. Круто. Как запылесосить, за как слайбовод. у э меня? -э так, э -э сейчас пока врукцово распространять пустоту запрещение по иракуумный ранец и вакуумный ранец может а в себя вещи и пролить их вакуумные отсеки так я наверное соберу поищу тут говорить штучка ты заполюсозил слабо-слабо это будет успех у вас не слабо, высоко, сквозь ограждение вот сладь, смертность так, еще ищу, ищу, ищу так, и что, все, про эту штучку про блог, я буду рассказывать, типа, окей курица курица кину еды 4 и 4 снаряда так я их кину что тебе этот кварт это я знаю, сюда типа кидать чуть-чуть смотрел чуть-чуть я получил это бесплатный игру ничего не ставил да кстати я да это лице тебе ничего не ставил бесплатно получил как-то с собой она Кур, курица вице это борт специально Цип-ципчик, что можно что да. Они это обучение мне еще наверное крутовать заучит. Да. маркет, эти баксы а в ясно, а этого это теперь надо гулять, гулять, гулять, гулять, сыпчик, это шкурочка маленькая, вы ее не видите, я их покормлю они играют, кстати. А вообще курицы, я думаю, не будут съесть от сыпчика, я думаю, должен вырасти, да, если я не ошибаюсь. Короче, опа, опа, опа, расстреливать, а курицу я засуну так искать больше еды, больше слаймов, высокший про хорошее пора, что тебе купается в час Солнца. Здравствуй, Беатрикс. Звать меня Копсан Твил Слайбовод, исследователь и бывший владельц этого вот раджо, которого ты теперь называешь своим рад знакомства. Я был хозяином радчо столько лет, что если считать и чувство, что есть еще одно последнее приключение на моем пути. И я наберет Свершите его. Вот перед тем, как уйти. Я хочу в последний раз пройтись по вот этой земле, которую я люблю. Также, смотри, не промокал вот такие вот записочки. И скотч от случая к случаю, Послушать историю старого болвана. А, Марковка. Собираю парковку. Так, парковка. Да. У меня очень мало места. Я так понимаю. Прямо 15 я вижу. так 4 слаймы. Я как будет 4 А в рад же, чтобы посмотреть. но проблем. Я вижу что-то. Так. О, пларды эти. фрукты У 20 тяж Я, я делал 15. 30. Все. Давай шинки и Зато и ей побок. Плорт, плор, плор. плор. плор, это плорт, плорт. Ещ порт, еще порт. Пойду. Плорт и это деньги. Деньги, это хорошо. Так. О, слайм, слайм, слайм, слайм. Ля русский стоп-арты, колосочки, я и я е. Они типа. Мясо, еда. Еда, мясо. Вясо, еда. Они, короче, умели от чтобы их есть. У белый рух хата от кошек с планеты земля, много лучших забавных черт. Принимая во внимание хотопыренной ушки, полосатые спики, являющие хвостики с большой новей, можно спутать их с представителями породами. Кошачка, разумеется, если не целиком состояние из вязкой слизи. Опасность. Спервы ставки ставить свои цели довести вредный хозяин врач, то как и двоюродная сестра, сполетить и зачастую умудряется устроить полнейший хаос. Беровые слабые любят воровать еду, которую не едят на кулуках футболущий, что приведет к недомеренным образованию ларка, а трансформация в запределение. Плортология Беаровые плорды представляют собой ключевой ингредиент в ряде продуктов для улучшения показателей, которые придают потребителю всплеск характерной беровую энергию и энтузиазму. Uh, и в то время как они всего понимают небайду, чтобы получить конкуренто преимущество через мероприявление, чатом часовой и контролирую покачивание с попой. Что является еще одной видео? Желательно личной читальной чертой берого слайва Вот так. Так, поэтому я его выигрышу, пожалуй. Котик. котик, привет. Они типа играются тогда да? Прыгают для меня. Круто. Ой, еда. Ты что это? Оба ларку. Ларка, ларка ставит большие 6 слабных длинных. Бронь ставится лопнуть Ч много? на блюсо стоит лампу, Весело. Ф один. Так, слайм. Ларку, ларку, ларку, слайм и ларку, вот здесь. То, что питается основной слайм, то, что предпочитает основной слайм. Ларко-слайм – это гибрид двух слаймов, получающихся, в том случае, если не это слайм съедает железнодный Они в два раза больше обычных слаймов питают то чем пытаются у пыль сходных слаймов, что их ценность в глазах людей в рамках инвестиционных символизаций и удобных так однако из развервалаки я поэтому его уже управлять, если делает что так опа ты что давай ты что еще кто-то еще что есть я таню, тут да? Окей, Надо убегать, чтобы быть бегать и убегать. мало. с праздником, может сегодня, может завтра, может вчера. Вы уже не знаю, может быть я нет скорее вот сегодня, может быть, это вот завтра, а кто его знает? Вот, есть, а, 370. Еда, еда, еда, еда, еда. Еда, еда, еда. Еда, еда, 415 здесь кнопочка я буду очень заинтересован это прокачки высокие стены шарбанка, шарланка играет в короче без какого мешает без свободной состав что Недавно со школы пришел вообще что-то Воздушная сеть. Воздушная сеть-это тело, которое скрывает сверху законы, а выдерживает несколько ударов перед тем, как полюпец зарядится. Солнечный щит. Солнечный щит покрывает законы, свершивает и защищает от солнечных лучей особых скучков от взглядов. Порт у сборки. Структурированный перерыв в порт у сборки. Порт у сборки. Порт уходит в ограниченность, вклоняя весь объем это более полезная вещь чем все остальное дистанционный обет по а это интересная вещь что а нет получается радость следовать мир и, и вот сюда я не могу пройти здесь кнопка за да, рассетика сторона ранжица 1695 Заросли это дополнительная часть врача, покрытая муховым высокой травой, куча, которая расцветает крупным волочкам, возможность естественного роста и случайно заберешься корень, что делать в зарослях на место для хозяина врача, он хочет дать все леса, побольше разборил. Это полезная вещь, ее надо купить. Тут еще есть, не тут есть комнате, куда то. Это грот, теплый и брачный пещер на уровне подходящий вес 10 лет для первых главы твоего романа, 1695 тонн. Так тело это место вот этой штуки, сеть воздушная, солнечная, да. Еще место, опять штуку надо покупать. И там какая-то закошка. Лаборатория, вы начать карьеру, видеть, зелобово, единицы, короче без лицензии без лицензированного своего лога любителя 10 тысяч у меня 415 это очень плохо 10 тысяч как-то сложно делаем да на не да они, едят, они валяются у детей это наверно плохо но мне не куда класть а это тоже прокачка вот да, те, ваку, на те добавляет в центре тех которые который ходить хранить крестулов ранец геологично вот, сердечный блок вашей жизни Добавляет вакуум. Райд, почти доверка безопасный синтетический генератор, у которого погибает и даже достаточно есть. новые технологии ячейки в вакуум дарьтесь, 3 -3. Очень и на Это очень полезно. я это купил, да, а где я их Очень весело. Так, что мне всегда Я возьму еще двух слайд. Тебя тебя чтобы у было не 4 а 6 так Коп -коп. так все и убегаю отсюда в а, я, я письмо за эти сверху штучки Эээ, звездная почта. Прости себе по Гренби. какой-нибудь целый год, тебе что это сделать? Я даже не могу себе представить, как его обязала типа ища идти в а потом просто вырубая цвета все это время какой Как он беспредел не запретил. Я Уже начала разведку местности. Просто такой же чистый, как они его описывают. Я боюсь бьюсь от Это реально красиво. Наверное, я задаю очень много вопросов. Думаю, у тебя полно работы, но это врач у меня до сих пор. Я могу поверить, что оно теперь твоё. Но не будете отвлекать и слишком сглагольствовать. Успех тебе, если кто -то может не спать, так это ты, кись. Добро пожаловать на плавание беспредельного изобретения корпората СВД. Есть ли мы Корпорация СВД приветствует нас на беспредельном изобретения. Добро пожаловать Я обеспечит вам свою поддержку вашей с белой а стоит слайба воду. поддержка обеспечена также мы хотели бы попросить просили соблюдать осторожность первых дни в закрытии пока лучше лучших не ознакомились с окрестностью ночные волоски нежелательные революции слабо нужно оборудования вакуумного реакция вакуумного рамция корпорация садим будет рада писать в магазине расположен грядом и вашего горячего так э Жок и все есть что, есть деньги. Оп, деньги. Я долго оставить то, что мы пройдем два дня. Давай, я ползу сюда. И первый кончился. Сейчас второй подождем. Собираю половые орты. Иорты это деньги. Деньги это играют. Откуда они падают? Вот с этого деньги, да? Пойдем сюда тоже да, вот эти куты вот, там уже так да, было сейчас было описано что не пытаются все тебя же пытаются первый второй старт да уесть это не хотел бы сейчас мы получим по вот борту денег прокачаем вот и все будет хорошо. Больше нет? нет есть нет. Опа. опа. опа, есть я. Нет. нет, нет, нет, вот, сейчас есть вот эти вот. Где, где? где? вот еще эти вот. Сейчас пойдем где в тему, чтобы тоже капельсить. Нет, вот здесь не видно, Но пока что. А, Розовый слайм у нас сохранили, да, что уже дочь практически. А я собираю деньги. Как выпрыгнули слаймы. Так, повышенный дверь. Блин, как я успел собрать слайду? Так, да, вот сюда важный там больше стоит. Опа. Оп. Я прыгнул, я не разбрось.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 Ешь. Вот да, вот, какая-то штучка я это... активирую. Это прокачка карты. Это.. Эти штучки, это типа вот этот жучок это вот эта лаборатория, да? Вот, идти, вот это будет вот так вот так вот так а я зашел сюда. И сюда, это, это, вот вот так так вот вот так вот вот так вот вот они а они то не так что... да, что... фрукты, кубничка, любивая еда фосфорные слои появляются ночи в Архасии в Рождественном Кремле, Позролову вот, оба цвета людей у фосфорных чего-то и, и иногда их называют низкие звезды. Опасность пасмурных слов есть несколько особенных потребностей в сравнении с обычными словами. Пасмурный слав, как было бы, исчезает у меня в солнечных случаях. Что означает, что хозяин раньше может потеряться языком в пасмурных славах, не если есть, не дать осторожность. Хотят удачу необходимо, а не было и, и не бежать в пасмурных славах, непролицаемые не идти на территории, например, в пещере. Ясно. Да. Это теперь большой, да? Это тебе большой? Вот я еще покушал котики. Та курицы. Докупились. Налазим курицу. Куриц, чтобы кормить. Какой кучи? Да, норти сюда. Еще какие-то писали. Ай! Это что? Они типа вот эти синие сети. Си так, жри. А, куда куда куда куда куда куда Я вот. куда куда куда куда куда куда куда куда куда куда куда куда куда а куда как куда куда чего влекло веселый скалистый слайп благодаря скалистым коровам, выступающим устами шипами. Поверхность внешнего а сердцевеку. Так, убираю ваше Тут, пещера? Всех пещерных систем была заблокирована мало, когда я его открыл. Может, поэтому ребята побили таких уровень, уже там ей конечно перекусить как будто. Ебал уж постараюсь, чтобы стойчики перекуса не стал в собственный фильм. Сегодня с собой еды, чтобы успокоить их две. Да. Чоу, они что с ними? А Ой, вес есть хотят! Помогите! здесь нашли и ну, типа ладно все я ушел дайте эту ну, арту не нужно деньги я куплю себе эту хату вообще еще что-то сюда можно пройти тут ничего тут доход ничего тот сюда я не буду сейчас вот сюда Оп. опа съел по... еще на земле на самом краю вы их У я было больше а лоб было большое. что а здоровым дерево владеет аватар стоял и спокойненько а он пережил себе медленно в это даже извини что он умирает в этом не было ничего естественного, просто пришел его очередь, я был бою, и вдруг я слышал, что если я ничего с со мной, будет то же самое, что если сидел дерево, я буду всю жизнь на том тоже месте, и поэтому у нас еще при этом беспредельная запретительная. А, а, а, а! Так, есть, есть, кушай. Что вы едите? Что залезть можно? Курицы. Эй, так, не... так пойдете туда. От этого может что-то зависеть. Так, так. О, дырка. Ты что такое? Еще один ларгон, только фосфоды что -нибудь? Курицы, кубничка, сокровищница. О, у меня фонарик есть, круто. Это, наверное, хорошо. Ой, ящик. Я сюда положу. что Еще кубичка Сердце гла! И кубичка а, да, да. Так, тут смерть! Э! Пацаны, вы ч? Куда вы? Помогите! Впереди! Прыжок, прыжки, длину, высоту! Вс ⁇ беги, беги, беги. Что это? Сердцевекла. Нет. Нет. Беги, бегу, бегу, бегу беги, беги. Э-э, я бьют. Это чеш. Ловить! Я здесь хотел. Так. И что вы делаете теперь? Прыжок. Аркур. Давай, давай, давай, давай. Тате, я вышел с этой трубы. Вот. так, ай вот. так, так. что Так, ай! Что меня бьёшь? А Lord, Lord. Что, да. Так, вот да, да. не так иду иду иду иду иду иду и на этом где можно скорее всего будет закончить э -э, пошла не длятся все таки дольше чем я думал и каждый день сколько серий столько дней это не так как вычитали это вы считали, я так понимаю эээ смотри это моя хочешь свою еду съесть он есть хочет ч те снова а нет, не хочет я тут бау, которые улыбаются просто с открытым. Они не хотят есть, а вот эти хотят. Пока. Все, пока. Иду иду. Ну ч, уже все съел? А, не хочу. Вот он-то тоже вот. Опа. Опа. Опа. Опа. И опа. Все съедаю, да? Сейчас будет деньги. 90 или это много. Так. Генератор плортов. Что делать? Достижения. Портовый день. стоп плортов. Продай 50 продает Продай 10 вортов, продай 250 плортов. Когда я спел? Это, наверное, когда я раньше пропал, то не точно. баксов за один день так я не знаю тут не так спать до утра это бы скорее всего 6 часов справься так айтер все головные и тут да? тут так вот это я правда. и скидали с подлогона и так, аблока это высказано это еще. Да, вот это. Да, я не буду кушать, я и все то. А.